Сегодня утром по городским СМИ прогремела новость о том, что возле штаба Черноморского флота был хлопок, беспилотный летательный аппарат пролетел и пустил заряд. В целом вы как относитесь к этой новости, боитесь ли за обороноспособность города после таких новостей? Ну вообще Севастополь э, проморгать вот это не очень хорошо, но не боимся, наша армия все равно защитит по-любому. За обороноспособность города не переживаем, уверены в наших военных. Но мы переживаем за тех людей, которых ранили, читали, что там пять человек пострадало. Или шесть, да. но, конечно, им держаться здоровье, чтобы прошло это все без последствий, потому что, ну, как бы за ребят наших все-таки держим кулаки. Сложно сказать, но я считаю, что это плохо. Нужно нанести ответный удар, и такое, чтобы они боялись потом, даже не то, что стрелять, то, что вообще посмотреть в эту сторону, чтобы боялись. А в целом, среди горожан уже пошла такая распространенная точка зрения с вопросом, а где наши ПВО, а почему не отреагировали, есть что ответить таким гражданам? Ну сложно, ПВО ведь всех не может сбить, ну, мне кажется, это все-таки халатность. Халатность и срок службы небольшой. Вот это, мне кажется, основные причины. Ну, хлопок был на самом деле, да. Мы, мы, мы не слышали, но тететка слышала. Вот. По счет безопасности, мне кажется, сейчас-то можно особо-то не напрягаться, потому что сейчас-то уже, наверное, все проснулись, уже все-таки. Повторного навряд ли будет. Но, с другой стороны, это все могло произойти в любом месте, в другом, где людей гораздо больше. Почему-то сделали именно там, где людей мало. Гуляем, жизнь продолжается. что <с> Мы приехали за 5000 километров сюда, для того, чтобы, для того, чтобы дома сидеть, что ли. <с> мы ничего не боимся, мы живем в нашей прекрасной стране, которая мощная и сильная. Как относитесь к тому, что губернатор отменил все мероприятия, приуроченные к дню ВМФ? С одной стороны, конечно, плохо, но в такой трагический день песни-пляски неуместны. Ну, в какой-то степени это правильно, потому что излишнее скопление людей тоже как бы небезопасно. Тем более сейчас оно будет просто излишним. Ну, он губернатор, ему виднее, наверное, он знает, что делает. А вам лично обидно за то, что вот не посмотрим салют, не посмотрим хотя бы небольшой пара техники? Мне не обидно, я просто знаю, что здесь каждый год проводится. Раз не провели в этом году, значит, наверное, есть на это причины. На мой взгляд, если губернатор говорит о том, что мы не можем там полноценно гарантировать безопасность людей, то, конечно, нужно отменять мероприятия. но ну, все-таки жизни людей они важнее, чем там празднования, да, у нас, тем более. Посмотреть на Приморский бульвар, люди празднуют, настроение праздничное. Поэтому я уверен, что это не испортит нам праздник. А как вы в целом отмечаете день военно-морского флота? 40 лет спустя встретились. Вот, встретились через 40 лет. Вот мы служили вместе на одном корабле. Вот мы приехали, я приехал с Херсона, Слава, место. Это ребята с Белгорода приехали. Белгород, В, в приехали. Это у нас в прошлом году не получилась а встреча. Мы планировали, ну, из-за ковида мы не смогли, а в этом году мы приехали все. Кто смог? Не все, а кто смог. Поздравляем всех, кто служил на флоте, кто обеспечивал флот, кто строил флот. Всех поздравляем с праздником, желаем здоровья, удачи, всех благ. Семь футов под килем попутного ветра, как говорится, всем, кто служил на флоте.